«АвтоВАЗ» продолжает восстанавливать оснащение своих моделей. В очередной серии — возвращение мультимедийной системы и камеры заднего вида на Ниву Тревел в комплектациях Black и Offroad. Таких автомобилей пока нет в продаже. Машины до сих пор выпускались с аудиоподготовкой. Но, как сообщает группа Автоград Ньюс в соцсети ВК, Нивы Тревел с мультимедийкой начали вновь сходить с конвейера в декабре.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 Наконец, президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью каналу Россия-24 уточнил срок перезапуска семейства LARGUS. Случится это в сентябре 2023 года. Кроме того, глава автогиганта пообещал показать первый прототип электрического универсала еще до Нового года, а в следующем году Выжевски все-таки соберут опытную партию. Это еще не серийное производство, но проект все же обретает реальные черты.